Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Короче, сегодня такое странное видео у нас. Я была шокирована тем, что увидела в спальне пожилых родителей. И я не знаю, что она там увидела, но мы с вами обязательно это узнаем. Также прямо сейчас у нас будет отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Три, два, один, ноль. Все те, кто поставил лайки, удача отправляется к вам... Также не забывайте о нашей традиции, что теперь каждый раз в конце видео появляются ваши комментарии. Так что пишите их почаще, да. но мы начинаем про спальню пожилых родителей и подростков. Всем привет, меня зовут Марго, и моя история может шокировать неподготовленного зрителя. И я, мои дорогие слушатели, не про то, о чем вы подумали. Сразу скажу, что я не глупый подросток, а вполне себе совершеннолетняя, достаточно самостоятельная девушка которая уже давно не живет с родителями. Ну, Оу. точнее, мне 18 лет. И последний год я учусь в колледже, так что снимаю комнату с подругой поближе к учебе. Так менее пафосно, зато правда. С родителями у меня отношения теплые, даже дружеские. Несмотря на то, что я у них появилась достаточно поздно. И сейчас им обоим уже за 60 лет. Оу. Они все равно клевые и современные. И правда понимают, что происходит вокруг. Обычно мы встречаемся на выходных. Я приезжаю из колледжа, иногда одна, а иногда со своим парнем. И мы занимаемся разными семейными вещами. Типа игры в Дженгу или Монополию. Папа жарит барбекю на заднем дворе, О, а мама... Как это офигенно! Вот это вот все семейное! Я так это все люблю! Что-нибудь пожарить, зажарить, что-нибудь сделать вместе. Это так круто! Но что может быть ценнее, чем это? И что дальше? Я не поняла, а почему парня-то нет? Где он? Ч ⁇ то вкуснейшие пироги. В общем, все у нас совершенно нормально и как у всех. Но один момент из тех, о чем не говорят, у нас все же был. Ага, половое воспитание. Его родители оставили на откуп школьному психологу. Потому что, ну это реально неловко говорить о таких вещах с детьми. И пусть хоть тысячу раз все скажут, что кто, как не родители, должны объяснять детям основы. Все равно у многих это только еще одна психологическая травма в копилку подобных травм. К тому же в школе у нас были специальные уроки как раз на эту тему. К нам даже врач из местной клиники приходил, чтобы все было максимально научно. И я как бы сразу догадывалась, что у моих родителей это тоже было как минимум один раз для моего появления. Что? Ну естественно у них это было. Как же ты тогда появилась? Все вполне логично, все вполне понятно. Не знаю, мне с... рано. В принципе, я об этом во всем разобралась, потому что я любознательная всегда была. Мне было интересно, как что устроено, откуда что берется, и зачем, и для чего. И эта тема никогда не была для меня какой-то запретной, стыдной и так далее. То есть это для меня всегда была нормальная тема, потому что это жизнь, это реальность, и это происходит. И в этом нужно разобраться, чтобы все было норм. Подождите, ну, вот она куда клонит, что же она там нашла в спальне-то в итоге? В подробности вдаваться не желала. Правда, где-то лет в 13 мне пришлось столкнуться с этим лично. И, честно говоря, я ничего толком не видела, но сам факт. В общем, с психологом потом поработать пришлось. Потому что хоть в теории все ок, в жизни постельные игры родителей ⁇ это последнее, о чем вы хотите знать. Пови... Ну а почему? Они же тоже живые люди, они любят друг друга. И вот капец, так-то тяжело быть родителем. Вот ты вот родил ребенка. Он взрослый. Тебе приходится в собственном доме шкериться чтобы заняться своими делами со своим мужем, извините меня, чтобы ребенок не видела. Это же капец, вообще, быть родителем, это настолько самоотверженная профессия, я считаю, самая сложная. Ты в буквальном смысле отдаешь свою жизнь другому человеку. Тем. А дальше я становилась старше, все реже появлялась дома надолго, типа дольше, чем просто отрубиться в своей спальне и с утра кинуться обратно в жизнь. И на увлечение родителей мне становилось все сильнее наплевать. Нормальная такая жизнь, когда у детей появляется что-то важнее, чем их родители. Просто этап взросления. У меня у самой появился парень, отношения с которым были сложными и очень мешали сосредоточиться на других людях. Я тогда даже подруг забросила, потому что не было ни сил, ни времени. Все выпивал этот ужасный человек. Потом я, конечно, поняла, что он был типичным абьюзером. И если бы наши планы по совместной счастливой жизни исполнились... Это все равно рано или поздно бы меня разрушило. Но время... В общем, дальше было болезненное расставание, когда мне опять же было совсем не до родителей. А потом я поступила в колледж и уехала из родного дома. И никогда не пыталась интересоваться, чем же таким предки занимаются за закрытой дверью в спальне и занимаются ли вообще. В колледже тоже было не все гладко, как хотелось бы. Учеба, новые отношения... Новые друзья, взамен тех, которых я сама отправила в небытие. В этот раз парень мне достался чудесный, очень добрый и открытый, а вот ему пришлось прилично поработать, чтобы. Не могу понять, при чем здесь ее вообще отношения и отношения родителей. Она как-то слишком сильно насчет этого заморочилась, как-то слишком много придает этому значения. Вот. Ну да, родители занимаются сексом в конце-то концов. И вот, вот мне, вот честно, нет никакого дела до этого. Вообще никакого, потому что. Это же нормально, правильно? Господи, боже, или нет? Они что, не люди, а? То есть ей можно там строить отношения, встречаться, общаться, а они такие, должны ходить друг от друга на 5 метров расстояния. Почему она об этом думает? Какая разница, что делают родители? Это отдельные люди от тебя, по большому счету. Они не принадлежат тебе. Хотите чудовище в адекватного человека? Это я сейчас про себя, если что. Я на самом деле была не совсем в порядке еще довольно долго после предыдущего расставания. Меня мучили кошмары, переживания, а с доверием наметились конкретные такие проблемы. Но мой парень оказался действительно тем, кому просто хотелось верить. Он достучался до моего бедного сознания и сумел расставить все мысли на правильные полочки. Вместе мы совсем справились, и я перестала торчать все выходные в родительском доме. Теперь у меня появились собственные отношения, и, и мы с парнем проводили выходные вдвоем. В том числе и за Дженгой, но на самом деле нет. Это я все к чему? К чему? Я прекрасно знаю, что детей не находят в капусте. Но? Я в курсе, что взрослые люди занимаются сексом, тут и... нет ничего криминального. Как говорила выше, даже своих родителей в подобной ситуации я уже ловила. Вот. И в детстве, конечно, это была шокирующая информация, типа «Что? Мои родители не такие?». Но потом выросла и смирилась. Так Ой, что с половым воспитанием она. и зрелостью в моральном смысле у меня все было ок, когда это произошло. Но то, что я увидела просто, проходя мимо открытой двери в спальню что предков, шокировало меня просто до выноса мозга. Я бы все что угодно отдала, если бы можно было это развидеть. Потому что оказалось, что знать и видеть – это сильно разные вещи для восприятия. Я знала, даже видела – но это было давно и неправда. оказалось, что все совсем не так. Понимаете, хотя у меня есть парень неактивная личная жизнь, я довольно зажатый и стеснительный человек. Ничего не могу с собой поделать. Она надоела мне уже просто объяснять 15 часов про секс-родителей. Что она в, в итоге-то увидела у них в спальне? Я не могу понять сути, что в итоге она там увидела. У меня уже нетерпение зашкаливает. Мне сложно раскрепоститься по-настоящему. Поэтому в постели мы обычно не экспериментируем. Но еще мы молодые, с хорошими фигурами. Так что, если кто нас увидит, от ужаса не умрет. Надеюсь. Надеюсь, что никогда никто не увидит. А вот мои родители этим вопросом, похоже, вообще не заморачивались. Иначе почему они не заперли дверь на защелку? Представьте, вы так. приезжаете к родителям на выходные, идите, мамины вкуснейшие пироги, Обсуждаете с папой важные вещи, а вечером просто идете попить водички и через настежь распахнутую дверь видите это. Мои пожилые родители явно не рассчитывали на зрителей, потому что дверь реально была распахнута настежь. И посреди комнаты моя пожилая, скажем так, не слишком сохранившаяся физически мама в коротком полупрозрачном пенюаре что-то медленно танцевало перед таким же неодетым отцом. Я так офигела от увиденного, что прямо на месте и застыла, как в пол вросла, честное слово. Даже глаза закрыть не могла, потому что у меня, кажется, отмерла пара сотен нейронов в голове, в том числе и отвечающих за движение. Никогда ни до, ни после этого ночного кошмара я за собой такого парализующего бояризма не замечала. Так что я стояла в коридоре, а он у нас достаточно широкий и темный, чтобы спрятать штук 10, таких как я. Родители меня не заметили. У меня Сомневаюсь, свет. что они бы в тот момент заметили даже мамонта. Даже если бы он пронесся через их комнату. Потому что мама вдруг скинула халатик и пошла на отца. Вот тут я и сломалась. Заорала, захлопнула дверь и убежала в свою спальню, где до утра просидела в тотальном шоке и с немного покалеченной психикой. Так, стоп, мечт, башка у самой уже взорвется. У меня реально отомрет половина нейронов. Слушаем сюда. Сколько ей лет? Она уже взрослая. Сколько Я 18 лет ей или сколько? Да, примерно 18. Сейчас она уже еще повзрослела, потому что она уехала в колледж и бла-бла-бла. Вот. Я не знаю, мне было бы это в прикол, что мои родители взрослые. И они прикольные, они современные. И они по-прежнему любят друг друга. И не останавливаются в том, чтобы друг друга удивлять. Блин, для друг друга прикалываться. Танцевать в пеньюарах. Я бы, вот, отвечаю вам, что бы я сделала, я бы в этой ситуации улыбнулась, вот так, знаете, такой улыбкой доброй. Закрыла бы дверь и пошла по своим делам, радуясь вот здесь в душе, что у них все хорошо, что они счастливы вместе, что они любят друг друга, они разошлись там и не живут в одиночестве, в каком домике в деревне, блин, и плачут каждый день тоски. Блин, да это же круто! И сильно подозревала, что после моего концерта у родителей Половая жизнь накрылась медным тазом. Спасибо. Не только в тот момент, но и вообще по жизни. Вот-вот. Хотя, блин, им уже за 60. И что? И они все еще этим занимаются? Серьезно? Как? На самом деле я не хотела бы знать ответ и видеть то, что. Ви... Люди этим занимаются до тех пор, пока есть возможность этим заниматься. К тому же им 60. Скоро эта возможность закончится у Бати, И точно! Почему они должны э, терять время драгоценное? Это у тебя, блин, вся жизнь впереди. А у них уже тик-так. Тоже не предел моих мечтаний. Потому что на самом деле 12 тебе или 18 или 40 секс родителей никогда не будет восприниматься естественно. Ну, Это факт, доказанный статистикой. А на утро, когда я давилась овсянкой и мечтала провалиться сквозь паркет куда-нибудь в ад, Родители делать. А теперь представь, что чувствуют родители в этот момент. Как им, блин, стыдно. И это она навязала им это чувство стыда. Надо избавляться от чувства стыда, потому что в семье его не должно быть вообще, в принципе. И она сейчас просто взяла всех, обломила жестко. И все такие грустные, все в стыде, вот так вот, вот, порядка в полглаза ходят. Ну, капец. Ведь что ночью ничего не было. А Просто вот, обычный завтрак обычной респектабельной семьи. Все улыбаются и пьют свой кофе. Я сама не выдержала, когда папа сделал маме очередной комплимент и подмигнул. Меня опять накрыло вьетнамскими флешбэками, И я немного на родителей наорала с претензией. На что они искренне удивились вот. и сказали, что не видят в ситуации ничего плохого. Вроде как, я уже большая девочка с вот. молодым человеком. И перспективой в скором времени... Подождите, давайте ситуацию перевернем на другую сторону. А смотрите, как родителям знать, что и их дочь уже с кем-то спит, с кем-то встречается. Вот, например, я вот, если вот представляю такую ситуацию с моей дочерью, я начинаю ревновать. Вот честно. Блин, мне кажется, я бы этого молодого человека на 500 тысяч раз проверила. Всяко-разно разложила его по полочкам, по ингредиентам. Блин, 20 раз убедилась, что он нормально к ней относится. Но я бы не смогла остаться в стороне, а они проявляют такую невероятную доброту и понимание и уважение к своей дочери, что не лезут в ее жизнь вообще. Мы стать матерью и трагедией и случайно открытой двери делать никто не собирается, потому что, цитирую маму, как будто ты со своим парнем не делаешь ничего пикантного. Не, а мам, не делаю, извини. Единственное, они мне пообещали в следующий раз закрывать свою дверь. Лучше на щеколду, чтобы наверняка. Но и то после моей истерики о том, что я к ним больше не приеду. Возможно, они даже в чем-то правы, типа родители тоже люди, взрослые и любящие друг друга, и не дочери, отнимать у них радость секса. По крайней мере, я бы сказала, что они правы, если бы это были чьи-то другие родители и какая-то другая девушка. Они а я и мои дорогие динозаврики. Но в такой комбинации нет, спасибо. Из всего увиденного, кроме очередной оплаты психотерапевта, я сделала для себя один вывод. Двери нужно закрывать. А если серьезно, то, может быть, и есть где-то на Земле места, где подобное нормально, но в нашем современном обществе, где даже разговаривать о сексе родители с детьми боятся, подобные сцены травмируют в любом возрасте. К слову, в 13 лет даже меньше. Потому что детская психика имеет свойство забывать неприятное. И там еще приключений столько каждый день, что застукать предков – это скучный вторник, а никак не повод для обсуждения. Но как только ты начинаешь осознавать, как в этом мире все работает, держись подальше от родительской спальни. Потому что это реально ломает мозг. А еще теперь за психотерапевта приходится платить из своего кармана. Пишите в комментариях, кто тоже... А, странная вообще какая-то баба, если честно. Вот серьезно вам говорю. Блин, она вообще чокнутая. Психотерапевт из-за этого. Я ничего не понимаю. Я не понимаю от этого персонажа. Мне она как бы не вызвала у меня никаких пониманий. Вот так скажем. От этой фразы. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Правда ли, что у родителей не должно быть секса. И, блин, почему люди не должны любить друг друга и прятаться, если ты на них смотришь, и ты их ребенок. Вообще, короче, напишите мне свое мнение, потому что у меня это странно. Да, есть такой момент. Но когда ты начинаешь думать и осознавать, вообще, как устроен мир, и как люди взаимодействуют с друг другом, блин, ты, наверное, начинаешь как-то взрослеть, во-первых. Во-вторых, понимать, как что обстоит, и входить в положение людей. Ну, они просто счастливы. Йоу! Короче, пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. Целую. Пока!